Привет, друзья! Сегодня у меня новость для владельцев швейной, вышивальной, а также раскройной техники Бразер. Компания Browser выпустила приложение для смартфонов и планшетных устройств, работающих под управлением iOS и Android, которое позволяет получить быстрый доступ к информации о вашем оборудовании. Для установки приложения необходимо зайти в App Store или Play Market и в строке поиска набрать Бразер Саппорт Центр. На всякий случай ссылочки в комментариях к этому ролику. После установки при первом открытии приложения подписываем лицензионные соглашения, устанавливаем язык и в списке доступных устройств выбираем наше оборудование. Обратите внимание, плоскошовные машины и программное обеспечение пока объединены в одну группу и находятся в списке швейного оборудования. При выборе нужной модели оборудования откроется окно с доступом к видеороликам, руководствам, разделу «Чего?», где собраны основные вопросы начинающих пользователей. А вы сможете почитать информацию о том, какими иглами, нитками надо шить различные материалы. В общем, полезные советы для шитья. И если вам захочется сказать добрые слова в адрес компании, то вот кликайте контактной информации, и вам воздастся. Вот, а теперь самое важное. В разделе «Принадлежности» вы найдете всю подробную информацию о дополнительных аксессуарах, лапках, пяльцах, столиках и так далее. Все, что подходит именно к вашему оборудованию, к вашей модели. Это очень ценный раздел, поскольку многие полагают, что вот они купили машины, и у них все есть – нет, у вас не все есть. У вас очень даже много чего нет. И то, чего нет, вы найдете именно в этом приложении. Ну, удачного вам пользования! С вами была Лиза Прас, портал Brodery.ru. Все о машинной вышивке. И не только.